Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала «Истина Таро». Вас приветствую, я Катерина. Сегодня я проведу очень сильный и мощный обряд, заговор на вызов любимого человека. Просто смотрите, и он объявится. Во время просмотра данного ролика, что от вас нужно, это смотреть его и думать о вашем любимом человеке. Все ваши мысли, помните, они материальны и должны быть направлены только на него. Итак, смотрите данное видео и повторяйте за мной тот заговор, который я буду сейчас читать. И ваш человек, любимый, обязательно объявится. Так думайте о нем, и мы начинаем. Повторяйте за мной. Как этот воск тает от огня жгучего, так и ты. Раб Божий, От моего заговора Могучего, Приди И предстань передо мной Глазами ясными. Да будет так, аминь. Как этот воск Тает От огня Жгучего, Так и ты, Раб Божий, От моего заговора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 так аминь дорогие мои посмотрите что творится сейчас со свечкой что с ней происходит вот это вот результат того что сейчас происходит с вашим партнером напоминаю вам что сейчас я использую только свечу и соль которые являются очень мощными проводниками и помогают сейчас вернуть вашего возлюбленного человека смотрите здесь видно что ваш мужчина очень злится на вас это я вижу по реакции свечи и соли но мы сейчас его успокаиваем данного человека и утихаем его эмоции сейчас мы успокаиваем его успокаиваем извините его и делаем все чтобы он к вам проявился итак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 перед моими глазами ясными да будет так аминь девочки посмотрите что творится с вашим партнером посмотрите что что происходит со свечой сейчас мы не только делаем заговор чтобы его вернуть но и направляем свечку на то чтобы очистить вас и вашего партнера от всего негатива что есть между вами смотрите свечка уже не так реагирует это значит, что мы уже очищаем вашего партнера от всего плохого, что на нем есть, от всего негатива, что на нем есть, на ваших отношениях. Здесь, девочки и мальчики, если кто-то такое смотрит, здесь есть влияние третьих лиц на ваши отношения. И если вы видите, что между вами произошла какая-то рассорка или что вы перестали общаться с человеком, или что ваши отношения на паузе, значит, это влияние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 Вспомните, как она вела себя в начале ролика и как она ведет сейчас себя. Э -э вашего партнера мы почистили. И, следовательно, заговор должен подействовать. Дорогие мои, с вами была я, Катерина Таро. Пишите под видео ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всегда рада вам ответить на ваши письма комментарии на все что как бы ну я очень рада и благодарна вашей взаимной связи со мной если же вы хотите воспользоваться персональным раскладом на картах таро либо же сделать персональный какой-то заговор либо чистку либо приворот либо узнать какие-либо еще вопросы вы можете обратиться ко мне с любой с любого части мира написал мне на вайбер по номеру телефона, который будет указан под данным видео. Также вам напоминаю, что у меня есть инстаграм, где вы можете подписаться и приобрести необходимые амулеты, защиты, все, что вам нужно. Так, С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.